Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир, завожу сегодня новую рубрику, новый плейлист, это видео будет первым в этом плейлисте, буду освещать именно тему народовластия, то есть вернемся к правовым моментам и будем Расковыривать темы СССР, живых, народовластия, кооперативы, профсоюзы и так далее и тому подобное. Местное самоуправление, темы паспортов. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на этот плейлист, в котором это видео будет первым. И... Начнем с большого проекта России. Общественно-политическое объединение. Рубрика газеты «Хочу в СССР». И обращаю ваше внимание, здесь все газеты опубликованы. Ссылка в описании будет под видео на, эту, на этот сайт. На группу ВКонтакте вы можете добавиться, посмотреть много всего полезного, как себя защитить от ЖКХ, от судебных приставов и так далее и тому подобное. В судах как защищаться. То есть пришла новая волна в правовед Сибирь, информационная новая волна с новыми знаниями. И я буду каждый день стараться выкладывать свежие видео на эту тему. И начнем с июня, с 4 июня 2018 года. Читать далее. Нажимаем. Читать далее. Так. Грузится газета. А масштаб увеличим. Так, меньше, больше. Так, как у нас сделать тут? Ага, вот в PDF-масштабе. Все на нерусском непонятно. Это у нас что тут? Что-то не неясно, не ясно Ну, я думаю, и так будем читать. Каждый из вас потом найдет. Ознакомиться. Так, страница первая. Вторая. Третья. Четвертая. Так, ищем. Сейчас я скажу, какая статья. Вот это вот статья, 4 июня 2018 года. Так, попробуем расширить. Ага, вот экран расширяется на макбуке разведением в разные стороны на тачпаде. Статьи очень интересные. Пишет Вольный Международный Профессиональный Союз. Суверенный многонациональный народ, единственный источник верховной власти. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. И начнем. Эта крылатая фраза очень четко и ярко показывает структуру нашего общества, где любые взаимоотношения имеют силу, только если они подкреплены вещественными доказательствами. Документами, причем неважно, с синей печатью или с большим количеством нулей, важно, чтобы это было. Где вы видели, чтобы законопроект, приказ, поручение выполнялись, принимались или просто обсуждались на доверительно-словесной основе? Нет. Нынешнему поколению генетически передалось, что любое действие, Любое право, любой факт должны быть подтверждены именно материально, тем, что можно потрогать и пощупать. Сейчас, чтобы подтвердить свою личность, права подтвердить или свои свободы, принято пользоваться паспортом гражданина Российской Федерации. Но прочитав следующие статьи Конституции РФ, статья 17, пункт 1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина. Пункт 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Пункт 3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Статья 18. Той же Конституции. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Статья 19. Пункт 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка. Пункт 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Должно сделать следующие логические выводы. Во-первых, законодательная система РФ четко разделяет права и свободы, как человека, так и гражданина. На интуинтивном уровне читатель понимает, что права и свободы человека гораздо ценнее и весомее, чем права и свободы гражданина. Человек одушевлен, он живой, а гражданин можно ли то же самое сказать об этом статусе? Едва ли. Во-вторых, получается, что, показав паспорт гражданина, вы получаете то, что требуете права и свободы гражданина, отказавшись при этом от прав и свобод человека. В-третьих, если существует документ, подтверждающий статус гражданина, то должен существовать и документ, подтверждающий статус человека, а точнее живого человека. Получается, что законодательная система, пользуясь правовой безграмотностью человека, лишает его этого статуса, а поэтому неудивительно, что подобный беспредел ущемления прав и свобод дозволяется в нашей стране. Учитывая тот факт, что и в паспорте гражданина РФ гражданин не гражданин, а физическое лицо, другими словами просто раб, то все становится уже совсем понятно, а местами даже печально. Но как, обычно, но как это обычно бывает, черная полоса сменяется белой, и вот ложь всплывает наружу пузом вверх. Причиной этому стал Вольный Международный Профессиональный Союз, Суверенный Многонациональный Народ, Единственный Источник Верховной Власти, организованный в Москве весной 2018 года, который активно начинает свою деятельность по защите прав и свобод человека. Согласно всем нормам международного права, которому также подчиняется законодательная система РФ, Статья 15, смотрим, пункт 4 и статья 17, пункт 1 Конституции Российской Федерации. Были разработаны документы, подтверждающие, что человек, это живой человек, активно начал, начались выигрываться судебные дела. Госучреждения и госструктуры, а для граждан СССР оккупационные фирмы, Перестали бить баклуши и бегают, как ошпаренные, лишь бы угодить человеку. Граждане СССР прекрасно знают, что такое профсоюз, какую силу и мощь он имеет и почему никто не хочет иметь с ним проблем. В скором времени живой человек и ВМПС-союз, то есть это сокращенное название, станет головной болью и кошмаром всех фирм, чиновников, что паразитируют на народе. Народ – это объединение живых мужчин и женщин, а не физлиц. Только народ является единственным источником верховной власти. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела», – говорится в Библии. И вот время юридического оживления пришло. Русский народ проснулся, встал с колен и теперь начинает возвращать отнятые у него права и свободы. Только вместе, только в союзе мы сила. Вольный международный профессиональный союз готов принять всех, кто считает себя человеком, кто живет по совести, чести и долгу. До 5 июня 2018 года Срочным заказным письмом лично в руки от Вольного Международного Профессионального Союза в Букингемский дворец, Ватикан Европейский суд по правам человека подана жалоба в соответствии со статьей 34 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьями 45 и 47 регламента Европейского суда по правам человека на коммерческую структуру Россия-Российская Россия, Российская Федерация ДУНС номер 531 298 725 Выдвинуты следующие требования Отмена законопроекта федерального закона номер 157 752-7 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации, который нарушает права личности, создает угрозу социальной нестабильности, подрывает государственную безопасность и ведет к утрате национального суверенитета. Второе. Восстан... Второе требование. Восстановление статуса прав и свобод граждан СССР и выдача законного документа, не нарушающего права и свободы граждан СССР. Третье требование. Введение в международное поле наименования национальности граждан СССР «Русы». Русичи взамен русских россиян. Четвертое требование. Признать ВМПС СИМНЕИВ Международной общественной организацией и выдать ВМПС МНЕИВ документы международного образца для защиты своих интересов в международном пространстве других стран и на территории России Российской Федерации СССР. За родину, за отечество, за род. Мы есть вечная эссенция, сущность, душа, разум, в полном составе, суверены, живые человеки, свободные, живые мужчины и женщины, хозяева своей жизни, хозяева своей земли, Русь, бенефициары, учредители и собственники, владельцы имущества и объектов гражданских физических лиц. Носители безусловного непрерывного высшего естественного права и высшей воли и власти на земле. Учредители, члены комитетов и участники ВМПС, СМНЕ и ВВ. То есть это сокращение длинной аббревиатуры. Объявление о правосубъектности и самоидентификации. Мы дети единого рода, продолжить держатели рода земли, живущих в ладу и покону, хозяева Мидгард земли, творцы и созидатели, представители светлых сил, потомки великой славянской расы, состоящие из четырех родов, дарицы, харицы, росены и святорусы, оставшие, освоившие великую дарию. Азию, Атлантиду, Африку и Америку, а также всю Европу. Мы славные предки скифов и сарматов, потомки великих русских царей, императоров всей Европы, Васильевса, Василевсов мира, правителей и властителей всей вселенной, хозяева святой земли русской, суверенный многонациональный народ и единственный источник верховной власти, владельцы территории страны СССР, земли Русь, мы, русы, русичи, учредители международной общественной организации, Вольный международный профессиональный союз, Суверенный, многонациональный народ, единственный источник верховной власти, Далее ВМПС, СМНЕ и ВВ. Татьяна Анатольевна Пестрякова, Надежда Петрова Большого, Максим Николаевич Луканин, Валентин Викторович Тарасов, Валентин Александрович Жданов, Анна Сергеевна Руднева, а также все члены комитетов и участники ВМПС СМНЕИВВ заявляем себя живыми, живорожденными человеками, мужчинами и женщинами по статье 4 КЭСТУКВИАКТ Акта, подписанного в 1545 году английским королем Генри VIII и требуем компенсации, заявляем себя владельцами имущества и распорядителями личного имени в соответствии со статьей 2.1, статьей 3, статьей 17, статьей 18, статьей 22.1, статья 24, статья 29 Конституции РФ. На основании всеобщей декларации прав человека принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года и Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. Статья 1. Права и свободы человека принадлежат ему от рождения. Статья 6. Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его субъектности. И статьями 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, часть 1, 15, 19, 20, 21, часть 1, статья 28, статья 29, статья 30, которые говорят о человеке и о людях, а не о физических или юридических лицах. Хальбис Корпус Акт – закон о неприкосновенности личности. 1679 года Англия. Декларация о правах Вирджинии 1776 года США. Декларации прав человека и гражданина 1789 года Франция. Билли о правах 1791 года США. Европейская Конвенция о защите прав человека от 4 ноября 1950 года Рим, Международного пакта о гражданских и политических правах. Принят резолюции 2200 а 21 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года. Все права защищены без принятия обязанностей, без ущерба У Сс. 1-308 параграф УСС 1-308 исполнение или признание при резервировании прав все права защищены согласно договору Всемирной торговой площадки мы не принимаем скрытые предложения к подписанию однотипных типовых корпоративных контрактов договоров определение контракта УСС параграф 2, 106. мы есть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 Учредители, члены комитетов и участники в МПС, ВВ. Вот такая статья. Друзья, я не претендую на то, чтобы там все это верно или неверно, хорошо или плохо. Я всего лишь обращаю ваше внимание на ту информацию, которую изучаю сам. С удовольствием э, готов получать критику, э, работать над ошибками, получать обратную связь от своих подписчиков, э, людей, э, человеков, граждан, физических лиц и так далее. То есть э, цель мои, моего публикования данного списка видео именно разбор вот этой информации, которая сегодня муссируется даже в прессе, то есть в э, открытых источниках э, мне интересно знать ваши отношения, кто на какой стадии развития находится в правовой области, у кого э, есть много наработок, у кого мало, кто далеко вперед ушел или кто еще находится позади. То есть я это публикую, для того, чтобы просто показать вам, что я вот копаю вот эту информацию. И хочу получать от вас обратную связь и делиться этими знаниями. Поэтому благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, перезаливайте мои ролики на свои каналы. Распространяйте информацию, если она вам стала полезной. До скорых встреч!